Привет! Меня зовут Сергей Попов, и в данном видео я бы хотел немножко рассказать о своем новом видеокурсе. Он называется Unreal Engine 4. Реалистичный рендер кухни-гостиной. Вот, Так, сделаем маленький обзор финальной цены. Так вот. Там. Там. Там. Окей, вот такая вот у нас... В финале такая цена будет, мы получим вот такие вот кирпичи. Я полностью покажу, как это все делается, все с нуля. То есть вам надо будет знать основы 3D графики, то есть я, как работать в 3D Studio Max я не буду рассказывать, зато я вам расскажу, как, какие есть инструменты для быстрой работы при передаче с объектов из 3d studio Max unreal engine 4 Вот расскажу как настроить освещение и материалы и настройка рендер не рендеринга, а build билда просчета light mass. вот и конечно же так давайте покажу рабочие файлы наши mac вы во первых получаете макс файлы для работы а, со сценой они уже полностью готовы оптимизированы вам только надо будет их экспортировать вот и импортировать они Unreal Engine и у вас будет практически уже готовая цена вот так а, а для этого так давайте по посмотрим на каком сайте есть мой видеокурс Сайт называется udemy.com, вы можете найти данный курс по по данной ссылке, вот. А, ссылка будет в описании видео. Так, давайте посмотрим, что тут есть. А, если нажать play, вот, начинается видеокурс. Так, так давайте посмотрим... Какие есть разделы? Вот начало, основной раздел, материалы, третий раздел и финал. Так, в начале, что у нас есть? Начало. Первые три урока я сделал бесплатно. Вы их можете посмотреть бесплатно. Совершенно бесплатно. И можете оценить для себя, стоит вам покупать, приобрести данный курс или. или проходите мимо. Вот. А а потом уже с четвертого урока вы получаете рабочие файлы для дальнейшей работы с данным видеокурсом. Вот. И в финале вы получаете Unreal Engine проект zip файл в котором вы можете посмотреть, как я сделал свою цену, вот. финальную цену в Unreal Engine. Там все настроено, там все просчитано, ну, финальная картинка будет. Вот. Так. Так, давайте еще посмотрим. Так. Видео запустилось. Так, содерж... вот мы были здесь в обзоре. Тут примерно написано полтора... 13 часов. Так, давайте зайдем в содержание... содержимое курса. Вот тут есть разделы, вопросы и ответы. Вы можете задавать свои вопросы вот здесь вот написать новый вопрос, и я ну, получаю уведомления на почте, я быстро как могу и а отвечаю. Ну, конечно, поме... а, вопросы, связанные с курсом. Вот. Закладки ваши. Объявления с моей стороны. Тут ничего пока нет. И параметры. Тут особо тоже ничего не надо настраивать. Вот. Так. Давайте посмотрим. А, а еще хотел бы сказать, а вы текстур не настраиваете вы ничего не делаете, вы все получаете при работе когда вы начнете с четвертого урока, вы получаете zip файл где будет макс uh, с текстурами и необходимыми файлами для работы вам только их просто надо импортировать Unreal Engine и работаете так, давайте я упс, давайте я покажу, что вам надо будет для работы данного видеокурса так, сперва сперва вам надо будет а, блокнот с, с ручкой чтобы все записывать все новое потому что а, голова не самая то есть запоминание не самый надежный инструмент и вы можете сразу забыть на следующий день поэтому все надо записывать это во первых так следующий а, вам желательно желательно а, иметь два монитора на втором мониторе вы смотрите мой видеокурс. на первом вы повторяете за мной. Так будет для вас удобнее. Ну или в крайнем случае вы можете использовать для вместо второго монитора планшет какой-нибудь большим экраном, чтобы было видно детали. Вот. Следующее. Хороший компьютер. Хороший компьютер. Но в целом Андрей работает, работает и даже на слабых компьютерах но мои характеристики компьютер такие вот имейте в виду. но а, unreal работает и даже на core 22 по моему вот и но но в целом лучше иметь более современный компьютер чтобы а, просчет а, просчет light и так далее был быстрее вот. А какие программы нужно остановить Во-первых, это конечно же сам Unreal Engine и 3D Studio Max. 2013 версия, либо выше выше версии. Я сам работаю на 2016 версии. Вот. В моем канале в YouTube вы найдете э, видео урок. Видео урок. Так, да когда я покажу быстренько. А как установить unreal engine сама нуля так. так так так так запускается и так развернуть вот unreal engine 4 тут вот тут регистрация установка первый запуск и такие простые часто затрагиваемые темы при для начала до да? интерфейс unreal engine и, конечно же, после покупки данного видеокурса вы получаете более 13 часов видео интенсивных занятий. И если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пишите в комментариях, я постараюсь на них ответить, как только смогу. Вот, вот, в общем, и вот эту цену вы тоже получаете когда покупаете видеокурс, вот. Кстати, цену, э, максовскую цену предоставил Антон Филиппов, ему отдельная благодарность, еще раз, парень молодец, красиво работает, красиво делает цены, мне очень понравилось. В общем, покупайте, э, приобретайте данный видеокурс, не пожалейте и повышайте свои, свои навыки. Окей, okay. до встречи!